И всех приветствую на канале У Никита. Ребят, короче, тут такая история, то что ролики долго не выходят, потому что у меня сейчас сессия. Прошу прощения за это большое. Сегодня мы будем проходить в Little Night... Nightmare. Вторую часть. Маленький кошмар, короче, вторая часть. Давайте начнем. Новая ячейка так. Пусто. Задим. Вот у меня сейчас сессия, и еще, как обычно, немного приболел. У меня сейчас есть насморк. Прошу понять простить, ребята, конечно, за это. Так. Дальше. И еще что еще? Помимо насморка, насчет микрофона. Микрофон будет новый 15 число. Вот обещаю, что 15 числа прям вот будет. Там все повезут уже точно. Я сам в это верю и надеюсь, что оно так будет. Но здесь осталось уже 6 дней, немного. Итак, собственно, приступаем к гибблейу, к обзору. И что у нас интересного? Ау. вау, зашибись, четко. Так, я надеюсь, я подсказки не включал. Так. А все мы туда уйдем тоже может быть. подожди, подождите, поводите, поводите, что лежит. Ага, здесь нужно зажать. Все, пойдемте. Хотя бы, конечно, пояснить бригаду, кто объяснил, ладно, что в первой части было, туда нельзя, значит, пойдем туда, куда можно. Так, как у нас красится? Где-то слишком. Ага, все. Ребенок у нас прыгать, а вторая мышка еще. Ладно, сейчас разберемся потихоньку. Я заберу эту коробочку, она мне нравится. Она красивая. Стою я у витрины, смотрю на мандарины. Такие мандарины есть только у Марины. На-на-на-на-на. Ага. У нас можем. можем, Ой. Мне самое интересное, что он здесь. Ничего интересного. Так, ладно, здесь ничего нету. Так, Шиф бежит, да, он бегает. Это довольно-таки неплохо. А, ага. Уже потупили вначале, ладно. Пока мы с тобой бежимся. такой образ будет четкий. Мне прям нравится. Разбегу, ой так. Ой, там ловушка. Ой, я увитренно. О. А что этот кубик, чтобы не смогу забрать? Я не хочу просечь кубик. Подожди, кубик. Угу. И за застоит этот кубик не брошу Он будет со мной до конца Ой Я передумал, я хочу ботинок Там много ботинков А кубик один можно пройти здесь вроде есть короче пасхалки типа не пасхалки а секреты и типа по всего такого и хотели бы конечно найти Кстати, а почему там гора людей городоход людей так, а ч ⁇ я не могу заходить чтобы... а, вот так да Мы с собой вынесем. Оделись, чтобы кинок был. И кинок все был вынесен. Кому-нибудь. Может он понравится ей. Так, ладно. А, еще и мышку нужно в этот момент класть, понятно. На-на-на-на-на-на. я у витрины. Я сказал, я кубик свой не брошу. Это мой кубик. Ой, а что это за растяжка? А, да? На кого они охотятся тут? Обойдем ловушку. Окей. кинем. Ну и купить я свой не брошу. Ой, сегодня в выпуске мы будем наблюдать о тем, как я, как придурка, а, да. как придурок, короче шарик. А мой кубик, а кубик там и где? А, вот. все нормально живем. Ладно, <кхем> попробуем еще раз. блин меня напрягает вон то весящая коробка в какой момент она должна полететь ладно баскетболисты баскетболист из меня никуда ушли, конечно. конечно они ее забрали а вот она моя шкатулочка О, аллилуйя и чё, не так в не страз? значит, я всё делал как надо теперь что-то не так ни хрена, не, не понял и что мне теперь делать? Ну и что делать-то теперь, а? Маленький кошмар, -мо. Ладно, не у меня вот такое было. Что нам это даст Да ничего нам это не Ну-ка, давайте. все Вернемся в контрольной точке. О! Теперь посмотрим, что-то как должно было быть все-таки О, я вам говорю, а вы не, верь, не верите мне все нормально идем живем ребята коробочку свой забираем охренеть на воздухе парить Ему нельзя терять на воздухе может парить поэтому нужно ходить с ней так, стой возьми возьми Ты куда ее бросил и мандарину возьми коробочку и не бросай ее больше. Да не туда. В ту момент литер. Во. Во, во, во. Только попробуйте сказать, что тут сразу специально спрашиваю, чтобы закинуть. Во. короче что нам эта коробочка даст на ну, нихрена нам наверное, не даст но мне интересно ее протащить так окей а что я выйти не могу что это стрелка я не понял что снова бак Да ладно, а, ага. а, -э -э -э -э, а почему? Я же держал. Я же держал шифт. А, он вот сюда не идет. все понял. Понял, принял. Значит, коровочку нам по-любому нужно оставить. Короче, зря я ее тащил и сравнил с ней. Нам же отбежать надо. Беги, пацаны! Мы выжили? Мы. Или.. или. Ага. -а -а. Значит, так, попытка номер два. Беги! -геги. Ладно, тут номер три. Ну так, ч, ч-ч-ч сейчас? сейчас сразу топим просто прямо и все без никаких... ну, просто, просто бежим прямо и все бежим бежим все. ясно все мы жили все нормально все окей все окей. смотрю они смотрят репинка идет типа изрешел сюда ладно я все понял ай понятно давайте пойдемте пойдем в дурочку нашу я лесная белка там пам ой было просто раскачаться, мы не раскачались. Во, ошиблись. Так бы и сразу. Ладно, здесь кутежка неудобная вообще. Ага. Это ошибочка, так. Живем, пацаны, живем. Живем. Угу. Здесь нас типа предлагают разбег взять? Нет, не предлагают. Ага, я понял. Надо следить по веревке. Да? Или что? Ладно, почти угадал. И так зайдет. Подожди, Подождите. Короче, мышку нельзя никогда отпускать. Если не хочет, чтобы он бросил этот предмет. А это ой, как неудобно. Почему нельзя один раз спаснуть? Один раз просто и все. ботинки лежат нельзя так пугать ага ага ага а если обйти а вот хрен там обойти нельзя оказывается поэтому типа должны должны активировать ловушку. Так. Подожди. А, вот все теперь понял. здесь. Как ударить? Вот, все нормально. Так, бежим. Так, эксперты. Ой, не зря же здесь палка лежит. Ну вот, ну вот не верю, чтобы повторя палка могла лежать. Ну вот, вообще не верится. А вы не верили. И здесь шишки, я думаю, не зря лежат. Успокойся. Успокойся, возьми шишку и кинь ее. Кстати, здесь тоже глупый бы шапочку спрятать, я думаю. шапку ну я шапку хочу где шапки найти Эти шапочку о свет есть вы здесь а да мы просто зарезали охохохо баночки ладно хрен снизу баночками здесь начало здесь нос унитаз Нету. Я хочу шапку. На ну, шапку же те. Дверь закрыта, что подобно. А. а. мы как специалисты греемся через окно. Вот, так вкусно покушать, любите, я смотрю. Тебе. Что это? Зеркало человека. Не похоже. Что кролика? Надеюсь, какой Я буду в это верить. Ну-ка. о А мы открыли холодильник. А здесь есть тортик. Здесь же тортик есть. Держи он много чего вкусного есть. Мы сюда лезли Но это не может быть тоже Не спроста Или проста. Ладно, хрен все Не будем тратить Потрогать, давайте будет дальше Так Нам сюда А мы пойдем сюда или нам сюда. Так, перейдем сюда. А куда нам надо процессию? Здесь процессии. Ага. Здесь как девчонка играет. И вот с ремпами, что и надо, что и не встребает. Здесь у, нас, здесь у нас есть топор, значит она была наверх все-таки. Давайте вернемся и обрутаем вверх. Так, красиво играет. Мелодия классная. Надеюсь, у тебя не будет планить как А тут типа, то знаете, любит делать такое, вот, видишь, такое себе. <coughs> На не заливаешь, чтобы дождь прилетает база-монитерация. Ладно. Пойдемте зайдете. Да, я уже Шапки. Во. Шляп бра. Ну-ка, головные уборы. Во, я буду ходить теперь как настоящий русский. Потому что мы русские. А, а эти можно открыть? Здесь мы тут шарчик нельзя, конечно нельзя. Надо пойдемте в новой модной шапочке. Тут тут, тут, тут, тут, тут, тут. Возьмем топор покажем кто здесь поделал. во вот, вот, вот, во, во, во. Самое то. Сейчас все будет четко. Бум. Бум. Бум. Ой, у него аж здесь лицо оказывается. Я думаю, его лица типа не показывает. Поэтому он типа думал, его все пакет на голове лицо видно а для чего наиграл тошка тут вот еще со всем тебя вот пришли спасать здесь все хорошо никто не ожана тебя никто не делал вот вышли с девчонками проблема куда она топанула ага она топнула наверх я красик побежу за ней как типичный подкоп лучник так ладно было один а Найдется идет другой угол. Ой, господи, а так страшно, Знаете, что? Мне самый интерес, что они хуши. Пригласили, они такие прослушают, а у них еды нету. У них еду украли будет весело я ж, я ж надеюсь они сразу не правда не проснулся ага ладно схвалила теперь нас держат вот жди а вдруг что интересного есть? А сейчас хочу пошуметь. Нажмите, чтобы подняться. Я понял. А почему там замок? Опа-на. Нахрен надо, я понял? Пока. Без нее мы не можем ничего делать и здесь мы был так ничего не маска ладно, маска не шапка кстати давайте посмотрим какие есть головные уборы есть треугольник это артепка какая-то банки строительные и офицерская знаете чтобы знать примерно хотя бы что искать по шапкам на всякие дешевые левые шапки не кидаться Здесь люди-то лежат. Ладно, понял. Ой, окей, кто-то людей солит. Кто-то любит челновечного. бон дум бун кто то любит чельно Папка. давайте пока их пойдем туда. ничего чего интересного она же дохлая да я правильно же понимаю, что она дохлая разве ты его повторил спутку она же сейчас не повернет голову она же не повернет голову она же не станет не пойдет до не скажет ты чаще голку ну, ушлаки я это слава советскому союзу мы будем жить пока мы пока не сможем Одна, пять минут смотри какое. может еще и сама покрутишь ладно понял крути крути ялкашка ты не может докипиться теперь включит. кто здесь батя теперь вот Во. а я хотел думал что-нибудь ценное найти там а тут можно было просто открыть ну да ладно Я не против И так даже лучше мастер спускаться я просто лучший из лучших а ага. да, он даже так даже сам вставляет ключ по нас можно в туалет идти она зайти здесь есть следы человека здесь ходил человек кстати а если мы играем за человека, то вот такого. Тут похоже, что я куда не могу подняться. Ладно, понятно. И здесь я думаю, нам нужно разгон взять. Мы типа на хрена его не возьмем, потому что нам нужно было изначально открыть ящик. смотрим цвет этого выйдет конечно блин бизнес нельзя дает такого ценного нельзя так а это что за звук так об она охотник я не помню как делать из что он делает Мне интересно Фу. а зачем наружу толкать ну что совсем что ли ку -ку? Почему убил-то я же за ящиком был? Ну, ладно. Блин по всему нужно на каждом прятаться теперь. Давай, бежим. Поебу иди. А в Гани. Падаем, падаем, падаем. Хорошо? Да Что я не так сделал? Почему? Окей. Сколько ещ раз здесь сдохну? Давай. Вс, валим за это тяже. Нормально. Слушай, у тебя двух ствол, а у меня комах полаштикова. Хорошо, шмалять уже. Уйди. Аааа, и что ж ты будешь делать? Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Ай, не тот персонаж показывается. Нормально. Я в персонажах путаюсь, ребята. Давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте. Ура! И что, типа, он не запалит? Он, типа, не запалит. Блин, скользилось, конечно, что ты увидишь, смотри. вам пишу смотрю так, идти. ага и руку надо дать а мы теперь будем за ручку уйти да чтобы ты не считай. Ладно. Ворона-коза подставила. Иди вперед. Можно спокойно пройдемся без тебя. Сейчас. секундочку секунду секунду минуточку напрячь я хочу что Я в норку упал. И это было красиво. Барона тварь, я тебя прибью в следующий раз. Я тварь ворону прибью в следующий раз. Только топор возьму в руки, так сразу прибью. Скажи, красавица. Чего не нравится. Я просто напросто хочу тебе понравится уж Это было близко. Ижим. Ходи сюда. Ладно, валим, валим, валим, валим. Просто валим, просто молча валим. У него же нет рентгеновского зрения. И слух, я надеюсь, у него никакого муравья. Или у гепарда. Или кто там сама хорошо слышит, я не знаю. Так, давайте вылезем. И здесь сразу топлив. так, а здесь что -то? а Вот -а -а. оно как. ай как умно. Это Так, реклама. Так, ладно. А куда она ушла-то? посмотрим и позови её. давай держимся, держимся держимся держимся нормально нормально нормально нас вытащили нормально что там по записи по записи уже 30 минут нет. А игра-то прикольная Знаешь, я хочу прийти Почему здесь нет никаких записок? Я бы записки собирал, почитал. Вы знаете, вот что-то было за обои истории. На, на давайте пойдем дальше. Вон там вот опять идет. Как он уже запарил. Так, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше. Перевешно ползли. Давай, давай, давай, давай, ползем, ползем. Все красиво. А вот это было некрасиво. Ну почти. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. поднимайся. Слежу за их с отношениями больше, чем за своими но ну, он начал через даже для двух слов. ой так а мы умеем дышать под водой а ага, он так и будет стоять или пойдет И... Он здесь смотрит. Mm -hmm. Вот он кряпай. А он кряканик в Понял? еще одну попытку да я уж успел твою душу все понял сейчас он убирает сразу бежим мы перебежали пока здесь. он был такой парень не хочет отставать от нас так ладно здесь мы можем вылезть я так понимаю нет не можем а можем урона Убить вас мало. Чего вас такого сделать, что вы орете а, только попробуйте взлететь. Только попробуйте взлететь. Волочи Вижу. Вижу. Берем балыну. Балыну берем, пацаны. БАМ. Ой, мы оглушились. Ой -ой -ой. Давайте волну сюда Почему я с волну Ладно, на этот выпуск закончим. На этот закончим. На этом моменте закончим этот выпуск. И продолжение увидимся в следующем. И всем огромное спасибо за просмотр. Here we go!